Всем привет! У микрофона, как всегда, Амортиз, и если ты это слышишь, значит в эфире очередной обзор от Mob.ua. Поехали! Сегодня в нашем обзоре игра по фильму. Давненько не было таких, не так ли? Сам фильм тоже не является самостоятельным творением и снят по книге. Итак, Орудие Смерти. Надо сказать, что кино я не смотрел. Наверное, даже герои Сумерек выглядели не так сопливо, как эти. Так что мое знакомство с кинокартиной ограничилось просмотром трейлера. И тем не менее, немного о сюжете. Если вкратце, то это такой ночной дозор по-американски. То есть, вроде как, в мире вокруг нас есть и демоны, и колдуны, и прочая дрянь, но мы их не видим. А не видим мы их, потому что есть еще и сумеречные охотники. Даже здесь намек на сумерки, которые всю эту компашку мутузят. Они, что-то вроде потомков ангелов или типа того, ну, короче, тоже не вполне люди. Ну а теперь к игре. Вышла она чуть раньше самого кино и чуть более чем полностью является рекламой, а не игрой. В меню можно посмотреть трейлер и даже купить билет. Не знаю, работала ли эта фишка у нас, в любом случае я не хочу в кино на очередных Эдварда и Беллу. Также в меню можно прокачивать скиллы персонажа, такие как здоровье, сила и так далее. И покупать аптечки, которые помогут не сдохнуть в бою и еще несколько видов зелени. Героев, кстати, несколько, и можно выбрать по своему вкусу. Нажав на play, ты попадаешь в меню выбора уровня, которое представляет из себя карту, на которой локации открываются по мере прохождения, по цепочке. В начале уровня присутствуют диалоги, которые объясняют нам, что же происходит, и потом начинается сам бой. В чем же заключается геймплей? У нас есть некая локация, на которой волнами спавнятся мобы. Мобы атакуют героя, и их надо убивать. Естественно, от волны к волне мобов становится больше и вылазят всякие более сильные твари. Все управление построено на тапах. Локация это такая шахматная доска, только вместо клеток здесь круги. Тапая по пустому кругу, ты заставляешь героя бежать туда. Тап по кружку, на котором уже кто-то стоит, означает атаку. И, что стрёмно, чтобы атаковать, надо тапать именно по области под ногами врага, а не по самому монстру. Я постоянно забывал об этом, промахивался и бежал в толпу вместо того, чтобы атаковать. Также в бою можно применять способности и все. Этим и ограничивается геймплей. От уровня к уровню тебе нужно будет отбивать волны мобов, капать по зеленым кружкам и убегать, не давая себя окружить. И раз здесь больше ничего не происходит, то давай к итогам. Эта игра типичный представитель игры по фильму и как самостоятельный продукт, представляет из себя практически пустое место. Однообразный геймплей как бы намекает, что делалось все в крайне сжатые сроки и фантазировать времени не было. Короче говоря, просто реклама фильма. Ну, возможно, понравится тем, кому кино понравилось. На сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся на канал, комментируй, ставь лайки и обязательно рассказывай об этом видео своим друзьям. С тобой были Федор Амортис, Николай Подгурский и обзоры от Mob UA. До скорого.